Шесть дней назад мне позвонил друг. Позвонил часа в два ночи Я орал срывающимся от злости и какой-то растерянности голосом, какую-то чушь. Мол, хватит названивать и что-то про разговор. На мои слова о том, что звонок посреди ночи – это дикость, он закричал, как мне показалось – трезвым голосом, что я и все остальные шайка последних уродов Он бросил трубку А мне что-то было не по себе Как говорится, повело Потому что показалось Мне от алкоголя у упарный голос дрожал От страха Бросился ему звонить занято Через минуту тоже и через пять И десять Думал поехать проведать Но ночь все-таки спать охота Не поехал Поэтому, может, и жив За полночь Вадиму позвонил его брат В трубке раздалось Иду, уже иду Брат мог нагрянуть и ночью И Вадим, не сильно удивившись, спросил, где он на что звонивший ответил в подъезде. Вадим выбежал в подъезд, спустился до первого этажа и никого там не встретил. Этот разговор он передал брату, когда позвонил тому с претензией. Начал предъявлять, что он был в подъезде и звонил ему. Брат объяснил, что он у себя дома. Вадим назвал его шутником. И потом они неплохо поругались. Потом раздался следующий звонок. Судя по распечатке оператора, которого вложили в дело, звонки начались в половину первого ночи. И шли все ускоряясь. Сначала через 6 минут. Под конец каждые 10 секунд. Звонили друзья, знакомые и коллеги. Причем, что интересно, Звонили все строго по алфавиту, не пропуская никого из телефонной книги. Естественно, никто из нас ему не звонил. Тем звонки, от которого шли первыми, Вадим успел перезвонить, поинтересоваться, почему беспокоиться в столь поздний час. Из этих разговоров стало ясно, что каждый из звонивших повторял одну и ту же фразу. «Иду, уже иду». Голос был монотонный, глупый, как будто пластинка. Сколько времени Вадим успокаивал себя тем, что это розыгрыш? Без понятия. Наверное, пока не началась истерика. В какой момент ему стало смертельно страшно? Хороший вопрос. Скорее всего, когда раздался звонок от нотариуса из соседнего города или когда в полтретьего ночи позвонили из мебельного салона. К тому времени звонки шли уже почти непрерывно, не позволяя дозвониться ни до кого. В последнем в списке был под буквой «Я» и был записан его собственный номер. С него поступил самый последний звонок. У Вадима нашли под кроватью. Его тело было замотано в одеяло, а голова повернута так, словно он смотрел кому-то в лицо, кто заглядывал под кровать. Все двери от входной до двери в спальню были открыты настежь. Полицию, которая его и нашла, вызвала престарелая соседка, живущая тремя этажами выше. Еще в час ночи мимо ее квартиры медленно прошагал как она описала шуршащий урод. Урод шел так медленно, что и через полчаса был виден в глазок ее квартиры. За это время он минул только один лестничный пролет. С тех пор она звонила каждые пять минут, пока не добилась своего. Приехавшие менты поднялись к ней но по пути увидели распахнутую дверь Вадима. Внятно объяснить, почему это был именно урод, бабка не смогла. А про шуршание она утверждала, что слышала его из-за своей запертой двери. По официальной версии, Вадим умер от инфаркта. Дело закроют за отсутствием состава преступления, но от этого как-то не легче. Я уже уничтожил свой телефон, удалил с компьютера Skype, купил затычки для ушей, даже поставил на дверь дополнительный замок. Но со всем этим отнюдь не легче. А с затычками порой только хуже. Когда их вставляешь, от каждого движения головы они шуршат.